Внимание! Видео предназначено для лиц старше 18 лет. Но если вы хотите сдохнуть пораньше и не сдавать Иго, то милости просим. -ЛА -ЛА -ЛА -ЛА. Всем привет, дорогие друзья, с вами был. Верите ли вы в паранормальные явления? Встречались ли вы в своей жизни когда-нибудь... С чем-то необъяснимым. Буквально недавно у себя в комнате я установил видеокамеру, которая запечатлила по-настоящему страшный и пугающий момент. Готов поспорить, что следующие кадры по-любому пошатнут ваше представление о реальном мире. Давайте присмотримся к тому моменту, когда с полки... Внезапно падает коробка. А теперь обратите внимание на тот момент, когда плохое все еще больше нарастает. В конце концов, я увидел нечто необъяснимое и по-настоящему пугающее вашему вниманию представляю кульминацию показанной записи. Но это не все как тщательно вы просматриваете свои фотографии вы уверены что там нет никаких странных существ однажды в один неприметный день мне удалось сделать фотографию казалось бы что тут необычно ведь я всего лишь смотрю в окно но если приглядеться к левому нижнему углу этого изображения то мы можем увидеть по-настоящему страшное существо а возможно и самого дьявола. Вот вы сейчас подумайте, эта паранормальная сущность ни на кого не похожа, но давайте посмотрим видеоролик уже нашумевший в сети своей необъяснимостью. испытать свои нервы и натренировать их, чтобы в дальнейшем, если я встречусь лицо к лицу с небесними, небе, я не испугался. Поэтому сегодня мы поиграем в хоррор-игру, которая называется Dungeon Nightmares. В начале игры нас приветствует вот такое меню с весьма страшными звуками. Я вообще мало играю в хоррор-игры, но... но сейчас я поиграю в хоррор-игры. Итак, Start Night One. Первая ночь. When I never look back. Не оглядывайся назад. А? Вам уже страшно? Нет. Почему же? Так, что у нас тут есть? Это. Это гроб. Я не думал, что в начале игры будет. Какая-то такая херня, которая меня сейчас испугает. Что это было? Это маленькие гробики, похожие на следки золота. What the fuck? Так. Что у нас там дальше? Меня пугают эти звуки. Фак! У нас есть одна свечка, давайте включим свет. Хотя, вы знаете, от светосвечи ничего. Так, вы слышали? Все абсолютно затихло. Вот, по-любому сейчас будет скример. Я сейчас готовлюсь. А, нет, не, не затихло. Это у меня наушник порохлит. Я здесь проходил или нет? Давайте взглянем на карту, куда мне нужно идти. Давайте будем идти прямо по коридору и сделаем вот такой вот круг. Мы будем идти прямо. What the ватафак, сейчас было. Не дыши, пожалуйста. А, это, это у меня просто свечка сгорела, да? Давайте, давайте посмотрим, что здесь. Или мне кажется, это там же, где я и был. Здесь еще мухи летают. Блин. Блин, блин. Это так страхово просто. Так, я точно... Я в тупик же не забрел. Сейчас мне нужно прямо, да, идти. Фак я нечаянно вышел из игры. Как вы знаете, программа меня подвела уже не первый раз. У меня больше нет. Больше нет нервов выдерживать вот этот беспредел. Вот как мне дальше играть в игры и записывать их? Как дальше? Я спокойно, мать его, записывал игру. Там было много клёвых ржачных моментов, где я реально чуть не наложил в штаны с пюрешкой, с пюрешкой. Кстати, я тут заметил, что у меня на стене висит политическая Ира. Господи, я когда клеил этот гребаный бумажный браслет с даже не обратил внимания, что у меня осталась здесь Ира. Мира! От слова мира! Ну, в общем, ребят, если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, поддержите меня, потому что мне реально было сложно. Реально было сложно. Вот. Три попытки. все зря. Зря потерянное время. Ну, а с вами был Бувик. Всем до скорых встреч и пока!